Здравствуйте, меня зовут Диана Билан. На этом канале вы найдете много полезных видеороликов для детей, начинающих, а также продолжающих изучать английский язык. Вместе со мной ваш ребенок выучит алфавит, название животных, освоит грамматику и приобретет красивое английское произношение. Секрет номер три, который нужно знать вам, родителям, для того, чтобы уроки английского в школе или у репетитора приносили результат. A, a, apple. A, a, apple. When, when, when, when. Дружит только с несчисляемыми существительными. Например, much water. I, you, we, they don't enjoy. В этом и заключается пятый секрет. Подписывайтесь на мой канал и будьте первыми, кто увидит мои новые видео.